Лишь только снежник распустится в срок, Лишь только приблизятся первые грозы. На белых стволах появляется сок. Кто плачут березы, кто плачут березы. Как часто в гене. От светлого дня Я брел наугад По весенним протокам И Родина щедро Поила меня Березовым соком память храня обо всем не помнят, мы и просеки родные в твою службу сегодня несем вдали от России вдали от России